всем привет на связи как всегда тех-шоу сегодня особенный день я подготовил очень интересный и для отдельной аудитории ностальгический ролик заинтересовал ну погнали большинство считают что автомобильная промышленность в советском союзе была однообразной и не представляет из себя ничего интересного отчасти конечно это было правдой все представленные и известные обычному советскому человеку автомобили можно было пересчитать по пальцам но на самом деле советских автомобилей было гораздо больше и они были намного интереснее чем чем вы можете себе представить. Советские электромобили и автобус, развивающие скорость более 160 км в час – это вовсе не фантастика, а часть истории отечественного автопрома. Вспомним дюжину самых быстрых советских автомобилей выпуска до 1991 года разных классов и групп, основываясь на их паспортных данных. ЗИЛ-117. Среди всех многочисленных мелкосерийно выпускающихся автомобилей в СССР ЗИЛ-117 является не только одним из самых роскошных, но и ни много ни мало самым быстрым. Так его максимальная скорость составляет 200 км в час. Ставь лайк, если твоя машина не едет 200. Такую скорость автомобиль развивает благодаря 300-сильному двигателю V8 объемом 6,98 литра. Создан данный автомобиль был на базе правительственного лимузина ЗИЛ-114, который, к слову, развивал максимальную скорость всего на 10 километров меньше, чем ЗИЛ-117. Так, производство ЗИЛ-117 началось в 1971 году, а прекратил он сходить с конвейера уже в 1978. К слову, примерно так же ехали малосерийные вазовские автомобили с двухсекционными роторными двигателями. Абсолютным же рекордсменом Союза можно считать автомобиль Пионер и его преемника Пионер М2. Настоящая мощь воплоти, ведь у ГАЗ-ТР сзади установлен настоящий реактивный двигатель от самолета МиГ-17. Сконструирован данный автомобиль был еще в 1954 году. По расчетам конструкторов, максимальная скорость этого зверя могла достигать сумасшедших 500 километров, но при первом же заезде автомобиль, разогнавшись примерно до 300, попал в аварию и был полностью разбит. После был сделан он преемник Pioneer 2M, но уже не с реактивным двигателем от самолета, а с двумя газовыми турбинами, совокупная мощность которых составляла 135 лошадиных сил. Pioneer 2M смог немного переплюнуть ГАЗ и развил скорость в 311,4 км в час. Оказывается, что обычный любимый народом татарин считался самым быстрым серийным грузовиком во всем СССР, но только лишь его модификация с двумя осями, а именно КАМАЗ 5314 и КАМАЗ 5325. Производился данный автомобиль с 1988 года и выходит с конвейера по сей день. Самым быстрым серийным грузовиком в СССР КАМАЗу помог стать 260-сильный двигатель, который позволял разгоняться грузовику максимально до 100 км в час, что на 15 километров быстрее, чем у трехосных модификаций. ГАЗ-3102 «Волга» — советский и российский автомобиль среднего класса, разработанный на основе автомобиля ГАЗ-24 «Волга» и выпускавшийся с 22 декабря 1981 года по ноябрь 2008 -го Горьковским автомобильным заводом. ГАЗ-3102 должен был стать преемником ГАЗ-24, однако по целому ряду политических и экономических причин данный автомобиль выпускается мелкой серией — около 3000 машин в год. Вместо массового производства исключительно как служебная машина советской номенклатуры среднего звена. Одним из самых быстрых и действительно массовых автомобилей можно считать эту «Волгу». Разгонялся этот автомобиль до 152 км в час, скажете, не очень много, но вспомните, что это были 80-е годы, и для этих времен это совсем неплохой результат. А это еще одна офигенная тачка, которая была выпущена в СССР мелкой серии – ГАЗ-3105. Этот автомобиль большого класса с повышенным уровнем комфорта, производившийся с 1992 по 1996 год на мощностях Горьковского автозавода. Несколько десятков машин находились в разных ведомствах неподконтрольной эксплуатации. Эта кроха была достаточно мощной, сердцем был мотор 3,4 литра V8, двигатель имел мощность 170 лошадиных сил. Максимальная скорость достигла достигало 200 км, что являлось очень хорошим результатом. Далее самый мощный автобус СССР – NAMI 053. Первый советский экспериментальный автобус с газотурбинным двигателем, построенный в 1959 году специалистами Центрального научного исследовательского автомобильного и автомоторного института. На базе автобуса ЗИЛ 127 получил название NAMI 053. Турбо или как его называли Турбо NAMI 053, автобус не использовался для перевозки пассажиров, а служил своего рода лабораторией на колесах. В его салоне располагались исследовательские приборы и оборудование, он мог достигать скорости в 160 км в час, но в серию машина так и не пошла, оставшись экспериментальной моделью. МАЗ-2000 «Перестройка» — прототип модульного магистрального автопоезда Минского автомобильного завода, обладающий на момент создания рядом уникальных технических решений. Имеющий размерности назначения обычного сидельного поезда, грузовик отличался революционной модульной конструкцией без подразделения на сидельный тягач и полуприцеп и мог наращиваться модулями в большие конфигурации. Впервые публично был представлен в 1988 году на парижском автосалоне, где был награжден золотой медалью выдающиеся технические решения. Стал первым советским грузовиком, отвечающим жестким требованиям международных стандартов для магистральных автопоездов. Разгонялся до скорости в 120 км в час. Трактор Т-150 вошел в историю как один из самых популярных советских сельхозтранспортных средств. Он отличался рядом высокотехнологичных решений и за длительное время пользования претерпел. Совсем немного изменений, что доказывает одно: конструкторы сработали на совесть. К тому же не зря Т-150 считается самым быстрым трактором Советского Союза. На тракторы Т-150 устанавливали 6-цилиндровые двигатели мощностью в 170 лошадиных сил. Трактор удивляет своей проходимостью. Двигался он со скоростью до 30 км километров в час в колесной модификации и вот к сожалению ролик подошел к концу напиши в комментариях какая машина из этой подборки тебе понравилась, или возможно ты катался на такой с вами был тех шоу на этом все пакедова друзья